Всем привет, меня зовут Роман, я коммерческий директор компании «Латор Сибирь». С Алексеем мы начали сотрудничать неделю назад и нашли его рекламу в интернете. Сначала были сомнения, потому что он предлагал слишком какие-то сказочные результаты, но Алексей, чтобы не быть голословным, решил связаться с нами по скайпу и в режиме демонстрации экрана показал нам, как работает такая же реклама <coughs> в аналогичной сфере. Мы сразу же решили внести предоплату, и в течение двух дней получили свои первые лиды. Всю неделю Алексей нас поддерживал, то есть отвечал на все возможные вопросы, вел техподдержку. И в принципе неделя оправдала свои ожидания, и я думаю, будем дальше работать в этом направлении с Алексеем и в некоторых других. Поэтому я могу всем на 100% его порекомендовать. Алексей делает работу профессионально, нормальный парень. Всем пока!